Мои уважаемые тунеядцы и дармоеды. В этот раз мы поговорим о том, что произошло на Дне Воли, точнее, на площади Якуба Колоса. И увидим День Воли моими глазами. К сожалению, конечно, не все По причинам, о которых вы узнаете по ходу просмотра видео. После того, как мы с вами попрощались, я решил перестраховаться и выйти на остановку немножко пораньше. Мало ли что там станет с последним автобусом. В общем, около 9... 21 часа часа и 26 минут я был на остановке и ждал, возможно, какую-нибудь маршрутку. Посмотрев расписание, я понял, что таки, предпоследний автобус отошел в 9 часов, а следующий в 23.10, поэтому ждать надо было долго. Вместе со мной стояли другие люди, мы ждали, что придет какая-нибудь маршрутка, но, к сожалению, ее так не оказалось, поэтому мне пришлось полтора часа простоять на морозе. Возвращаться домой также уже не хотелось, был настроен на отъезд. Но в итоге, после длительных ожиданий, автобус пришел в и мы поехали на вокзал. На вокзале мне удалось взять билет на поезд Фитебск-Баранович, который отходил час тридцать четыре ночи. Так, время у нас двадцать три пятьдесят. Я взял билет. Четыре. Поезд Фитебск-Баранович. В Минске будем примерно пять 5, 5 часов. Мы поехали в Минск в ночном поезде. Темнота, тишина кругом, однако уже где-то на подъезде около Борисова. Мы остановились, когда мы остановились на остановке, то я увидел, что возле станции э, стоит автозак и какие-то люди. Скорее всего, я так понял, это было, э, возможно, транспортировка какого-нибудь заключенного или какой-нибудь ценный груз, я так и не рассмотрел в темноте. Потом, дальше, на следовании нашего пути, мы снова э, встретили автозак и автобус. Также там стояли люди в бронежилетах с дубинками и у одного была даже собака. Скорее всего, там, видно, выгружали вот это это то, что везли. Кажется, ну, ничего особенного, однако есть такая народная примета, если по пути на день боли ты встречаешь автозак, то это как бы немножко не к добру, в общем, где-то в 5-10 мы уже были на вокзале в Минске, И времени до начала оставалось еще огромная уйма, я решил вначале побродить по городу, осмотреться, куда-нибудь сходить, но, к сожалению, даже в столице практически все было закрыто в такое время. И пойти было особо некуда. Я решил просто погулять по улицам. До начала событий подождать. Ну и конечно поснимать. Делал снимки. Где-то эм, примерно половину седьмого. Я пришел на Якуба Колос. Чтобы осмотреться. Все было тихо, темно и красиво. Так, зараз у нас из разницы. Я нахожусь на площади Якуба Колоса. И... Буду искать, кори, почнее себе собираться тут народ. Ничего, так сказать, не предвещало беды. Потом я еще долго окружил по близлежащим окрестностям, осматривал, так сказать, окрестности, делал фото и даже небольшие видео для себя. Пользовался в основном, конечно, телефоном и э, обычной мыльницей. Зеркалку я берег для того, чтобы поснимать самые основные действия. Я планировал э, так, что шествие пройдет успешно, Людей соберется немного, но в честь все-таки большого праздника сильно задерживать не будут. И мы дойдем таки до концерта. Понадобится поснимать и концерт тоже. Поэтому я старался беречь энергию и по возможности пользовался мыльницей. Кстати, все фото сделаны именно на мыльницу. Итак, я обратил по окрестностям, кружил и уже где-то в 7 часов после 7 заметил, что начала появляться милиция. Сначала появились гаишники которые примерно в районе между 7 и 8 часами оцепили э, все по углам с четырех сторон. Также они э, стояли за концертной залой. Потом стали появляться после 8 часов и курсировать по кругу. Потом стали появляться и курсировать по кругу милицейские автомобили. Они ездили по кругу вокруг Якуба Колоса, не останавливались обычно, проезжали, видно, смотрели за тем, что происходит. Людей там практически не было. Несколько подсторонних человек ходили и осматривали достопримечательности. Возможно, у кого-то были назначены встречи. Им повезло, поскольку мероприятие еще не началось. Тем же, кто задержался там дольше, повезло меньше. Значит так. Потом, где-то в районе 9 часов стали появляться автозаки. Они колесили также сначала вокруг площади, но потом уже к 10 часам стали останавливаться и занимать положенные позиции. Также я видел множество всяких различных других машин. Какая-то белая машина с чем-то под... наподобие рупоров, мегафонов, непонятно чего. Также приезжала какая-то синяя странная машина с чем-то наподобие антенны наверху. Возможно, это какая-то мобильная глушилка или что-то в этом роде. Кстати, глушение потом использовали, глушение сигналов. Значит, первые активисты, ну, как я заметил, их разобрать, так сказать, трудно было, люди особо себя не выделяли, стали появляться где-то, может быть, после 11 часов. Примерно в половине стали появляться первые корреспонденты. Фото и видео э -э операторы начали распаковывать свое оборудование и готовиться к мероприятию. На мой вопрос, почему так мало э -э людей пока, один из корреспондентов пошутил, что мол, революции загодя не делаются. Но вот, наконец-таки время подошло к 12 пора начинать мероприятие. Народ немножко собрался, в принципе так народа не густо. Корреспондентов, я думаю, было не меньше, а то и больше, чем участников самого шествия. Которая, кстати, так и не состоялась Ну да, я забегаю наперед В общем, по площади примерно так же с 9 часов Начали ходить активно тихари Ходить и м -м, наблюдать за ситуацией Их, кстати, было тоже большое количество Я насчитал, ну не меньше, наверное, 6, может быть, 7, которые присутствовали там А может быть и больше Трудно было обознать точно Но меня никто не брал Больше всего я опасался того, что меня возьмут еще до начала мероприятий Однако, они как-то э, не предпринимали никаких активных действий 12 часов начался весь экшен. Сразу же вывалил ОМОН, как только началось э, мероприятие. И пошел осматривать, так сказать, окрестности, подходить ко всем прохожим людям. Некоторые потом говорили, э, что им предлагали по-быстрому валить отсюда по-хорошему. У кого-то спрашивали документы, кого-то сразу забирали, спрашивали, кто они что здесь делают и тому подобное. Всех людей, которые сидели на лавочках, стояли вокруг, Но как-то выборочно. Сначала одних, других, третьих. Я выглядел как корреспондент, поэтому меня долгое время не брали. Началась полная сутолка. Люди перебегали от одного места к другому, перекатываясь буквально переползая друг через друга. То там какой-то активист достал пока. Все тут же кинулись туда. Задовго я вже даю напис, що я маю приєднатися, і травму 90 зараз не можу. Стояли, охраняли. Они здесь с самого утра уже, 7 ну вот, часов да, все да. оцепили вокруг. Да. Такой здесь Атеич, он, сын говорил, сколько, 5 дней или неделю стояли там да, охранять. Вот где народные там. деньги, правильно, а пенсию вот добавить. тварь эта цыганская. Обступают, его со всех сторон тычут камерами. В общем, даже не пробиться. Всем нужны горячие материалы и сенсации. А потом в другом месте кто-нибудь также начинает что-то говорить. И люди сбегаются туда. Тут ОМОН кого-то выхватил из толпы и повел к автозакам. Все тут же бегут толпой к автозаку. Чтобы услышать последние слова задержанного. Люди большинстве о большинстве своем говорили какие-нибудь лозунги перед задержанием. Скажите, Калиласка, чему вы сегодня на площади? Свято великое. Дякуй. Я не слышу, как этим путем не должны. Да никаким путем! Я по-хорошему а хотела. Суды хотели. Прокурор, вы вот. а что? Что? Что -то что -то Мой муж говорил, он совхоз не вывел людей. Да, республика. да. Да, это, как, да. да, да. Это, как, я это, я, это я говорю, морки, Люди, Люди, которые а а а я в а не была. Лучше идите, а то окажетесь а там, там в машине ну короче вы сами видите что здесь происходит разгон оказался слишком жестким а некоторые даже говорили, что, наверное, ничего даже не будет. И так происходило примерно э, около часа, с 12 до часа. В это время ОМОН рыскал по площади, выискивал выборочно жертвы и забирал их в автозаки. Один автозак набит и уехал, второй также. Диктаторы, чтобы Никто же не помогает вот, ему дипломатизироваться. Вот, Это прям демократическая партия, такая. У них программа отличная, все. Вы, сегодня вышли праздники. Зачем вот арестовывать людей? Зачем собирать забирать? Нет, у нас диктатура самая настоящая. У нас нету ни свободы слова. У, у нас я не знаю, сколько автозаков забили, однако уже где-то без 15 час, то есть практически в самом конце, добрались и до меня. Это выглядело так, я находился недалеко возле одного из автозаков, когда туда э, вели человека. Омоновцы бродили, обычно не замечая меня, и тут один из них взглянул на меня. И, видно, что-то заподозрил. Они мне сказали, вы что здесь снимаете? Вы корреспондент? Ну, у меня не было бэджей, собственно. Желания особого выдавать себя за кого-то не было. Я прямо сказал, что нет. Тогда они сказали мне настоятельно проследовать с ними. Завели в автозак, посадили в небольшую, э, такую каморку трехместную, где уже был один человек, и потом после меня еще одного задержали. Э, кого-то еще, видно, сажали в другое место автозака, в другую каморку. Через... Э, Минут 5-10 мы тронулись и поехали в неизвестном направлении. Было темно и ничего не видно. Поэтому записывать видео нет особого смысла. Но я записал аудио. Послушайте его. В общем так. Такие дела. Время около половины первого. Меня задержали, как и многих других участников сегодняшней акции. Сейчас мы находимся в автозаке. Снимать я... Не вижу смысла, поскольку здесь достаточно темно. И картинка здесь совсем неприятная. Со мной рядом еще два человека. Гродно. Один говорит, что с Гродно, а вы скажете? Менчанин. Менчанин. Нас задержали, в принципе, ни за что. Я сам видел, как задерживали людей. Задерживали всех, но вначале я обратил внимание на одну особенность. Прессу, по-видимому, им дал приказ не трогать, поэтому э, аккредитованных корреспондентов я не видел, чтобы забирали. Всех простых участников хватали, вычисляли и хватали сразу же. Я был задержан, когда меня спросил один из сотрудников ОМОНа, являюсь ли я корреспондентом, и я ответил, что нет. После этого он сказал мне проследовать в автозак, и в данный момент я нахожусь здесь. Итак, нас вывели из автозака и завели какое-то здание. Здание оказалось похоже на обычный школьный спортзал. Это, видимо, был спортзал РВД. Впоследствии кто-то сказал, что, возможно, это Первомайский РВД Минска. Там. У нас сняли паспортные данные, то есть, ну, мы должны были представиться, сказать фамилию, имя, город, откуда там приехали, все такое. Все, кто отметился, садились на скамейку в одном конце стены мили «Милиция». Сидело несколько человек милиционеров с другой стороны Хочу отметить, что несмотря на то, что хапон был лютый Никакой жестокости наподобие того, что происходило в 2017 году Я не наблюдал То есть людей, которые не хотели, упирались идти Их, конечно, тащили туда силой Но я не видел такого, что выбили, тащ... волокли по земле или там били дубинками, как в 2017 году, да и не было ОМОНовцев в броне, они были в обычной самой форме, без масок, без шлемов, только в автозаках, которые сидели, те были хорошо защищены. Мы так сидели, сидели, сидели, потом начали вызывать людей по одному, по два, по три, нас так набилось где-то около 30 человек, после нас привезли еще, по-моему, Одну или две партии. То есть это уже самое последнее. Последними привезли э, двух девочек центра весна. Для того, чтобы, ну на случай, если нам выпишут штрафы или что-то нарушат наши права, чтобы защищаться. Что, кстати, очень-очень неплохо подняло дух. Мы сидели в неопределенности, не зная, собственно, что будет дальше. И тут где-то через часа три-три с половиной, может быть, четыре после того, как меня доставили. Людям уже просто надоело сидеть, и мы решили встать и дружно сказать милиционерам, чтобы они либо уже отпускали нас, либо составляли протокол, потому что сколько можно тут держать? Составляйте протокол и все. Но они ответили, что отпустить нас не могут, а составлять протокол им не, не за что. То есть, по сути, мы э, находились там без всяких причин. Причин никаких нам не объяснили. То есть, был приказ всех взять и изолировать там. И вот мы сидели-сидели... Потом стали людей отпускать. Меня отпустили уже предпоследний. После меня остался только этот знаменитый профессор, тот самый, да, который попал на фото радио свободы в прошлом году, с палочкой которого волокли несколько монахов. Он был и в этот раз. Активно выражал свою гражданскую позицию, держался молодцом, дедушка. Ему, конечно, за это большой респект. Как очередь дошла до меня, мне сказали. А чей это там фотоаппарат? Но я сказал, что мой. И они заставили меня показать им все видео, снятые там. Лично отсматривали и выбирали, какие видео удалить. Естественно, самые хорошие ништяковые пришлось удалить, но, слава богу, некоторые оставили. То есть, одно видео он посмотрел, сказал, это можешь оставить потом. На счастье, они отворачивались, разговаривали, и мне удалось пролистать еще парочку видео. И другое потом он тоже посмотрел, сказал, это можешь оставить. А потом я прокрутил, сказал, ну, вот это ж мы уже видели, это видели, он сказал, ладно, все. Ну и все, меня отвели э, по коридору. По пути я задал вопрос сотруднику милиции, что, ну, а как, что дальше, протокол там составили, что он, он мне сказал на это очень интересную вещь, а зачем составлять протокол? Вы законопослушный гражданин, то есть, как бы, ну, 4-5 часов я провел в РОВД ни за что. И даже никаких претензий предъявить нельзя, то есть, нас как бы задержали, но нас не задержали. Понимаете, да, какая хитрость? Когда я вышел, посмотрел на часы, было уже 4 часа, поначалу я подумал, сходите на концерт, но потом понял, что, находясь, собственно, уже на ногах почти сутки, но ну, проснулся-то я уже сутки назад Было бы неразумно это делать Поскольку мне еще надо вернуться назад Мне нужно 3,5 часа ехать на поезде Опять А когда он там будет и как То есть, ну, хотелось приехать все-таки пораньше Поэтому я решил, поскольку настроение было уже испорчено Таки ехать домой Ну, вот как-то так В общем, всем удачи Живе Беларусь Подписываемся на канал Если хотите э, дальше интересных событий У меня еще много планов Так что остаемся с нами Ставим лайк И делимся видео с друзьями